Всем привет, вы на канале Science TV, сегодня вы узнаете сколько крови в нашем теле, а перед началом просмотра я рекомендую вам подписаться на данный канал и поставить колокольчик для того, чтобы вы в дальнейшем не пропускать видео на данном канале, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. В теле взрослого человека содержится примерно 5,50 литров крови. Из этого количества состоит самая поразительная транспортная система, какую только можно себе представить. Кровь циркулирует по телу таким образом, что она достигает каждой из миллиардов клеток, составляющих ткань тела. Она несет питательные вещества и кислород в каждую клетку, удаляет отходы, разносит гормоны и другие химические вещества помогает организму бороться с инфекциями и регулировать температуру тела. Сама кровь в значительной степени состоит из бесцветной жидкости, которая называется плазмой, а красный цвет крови придает красные тельца, плавающие в этой жидкости. Трудно представить себе количество этих кровяных клеток, содержащихся в 10 пинтах. Пинта – это около 0,5 литров крови, их насчитывается около 25 миллиардов. В одной капле крови около 300 миллионов красных телец. Если эти клетки соединить в цепочки, сохранив их истинный размер, то эта цепочка сможет 4 раза обернуться вокруг Земли. Хотя, эти клетки очень малы, они могут занимать огромную площадь. Например, если выложить их ковром, общая площадь такого ковра составит 4090 квадратных метров. Поскольку в каждый момент примерно четверть крови находится в легких, это значит, что примерно тысячи квадратных метров поверхности кровяных клеток соприкасаются с воздухом. Каждую секунду 2 миллиарда клеток крови проходит через воздушные мешки легких. Поскольку в равнинных местностях воздух находится под большим давлением, в нем содержится больше кислорода, чем на высокогорье. Поэтому чем выше живет человек, тем большее количество кровяных клеток он имеет. Жители горных районов Швейцарии могут иметь на 50% больше кровяных клеток, чем жители Лондона. На этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным, то поставьте лайк. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Мне это очень интересно. Всем спасибо за просмотр. И всем желаю самого наилучшего. И всем пока.